Вторую часть нашего симпозиума, и продолжаем разговор о трансляции знаний, в конкретных ресурсах, клинических рекомендациях. И сначала я с большим удовольствием объявлю доклад Лидии Вячеславовны Киса, начальника отдела лекарственного обеспечения информационных технологий Министерства здравоохранения Калининградской области. «Ленинград. Российская Федерация», в котором Лидия Вячеславовна обозначит проблемы, которые есть в этой области, а затем какие-то решения нам предложит профессор Павлович Дарсавович. Итак, пожалуйста, Лидия Вячеславовна, оценка методологического качества российских клинических рекомендаций и внедрение инструмента ЭГРИ-2 в России. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада вас видеть здесь всех и рада присутствовать, рада, что пригласили. Эта работа была проделана в соавторстве, и мне предоставили такую честь представить ее сегодня здесь. Клинические рекомендации, они сейчас очень актуальны на территории Российской Федерации, и буквально, видимо, в скором будущем, уже сегодня об этом говорилось, будет принят э, закон, который регламентирует их э, с юридической точки зрения. И, конечно, э, у нас возникло э, то, что желание, о а необходимость, скорее всего, подойти э, с точки зрения и науки, и доказательной медицины, и правильности методологического, методологической разработки этих рекомендаций. И, конечно, найти какой-то унифицированный механизм правильности составления этих рекомендаций, разработки. В связи с чем мы провели такое исследование. Вообще, что такое клинические рекомендации, да, в первую очередь, это утверждения, которые разработаны с помощью определенной методологии и призваны помочь практикующим врачам в принятии решений. И создаются с целью большой объем информации изложить в краткой и удобной форме для применения и решения той или иной проблемы в очень короткий промежуток времени. Во всем мире, ну, извините, с 2002 года рекоменда... методология составления клинических рекомендаций была определена Союзной организацией здравоохранения. И была создана международная сеть разработчиков клинических руководств или рекомендаций, как можно еще назвать. И, конечно же, возникла необходимость создания унифицированной системы оценки качества клинических рекомендаций. Во всем мире признан такой инструмент, инструмент игры, э э оценочный, а оценочный инструмент анализа э качества этих рекомендаций, и он э несет в себе не только разработку, да, но и систематический пересмотр этих рекомендаций, э э дает какие-то подсказки, как правильно составить, э и что должно быть в клинических рекомендациях, отражено, чтобы они были удобные для э, поиска той или иной проблемы, которая стоит перед доктором. И, соответственно, э, должны э, снизить финансовое бремя в здравоохранении. Потому что, э, конечно, не секрет, что э, финансирование у нас в части лекарственного обеспечения. Э, Имеет очень ограниченные средства, да. Сама э, система построения инструмента игры состоит из э, шести разделов. В первом разделе, из шести доменов, да, и в каждом домене есть вопросы. Вопросы состоят из двадцати, вернее, их двадцать вопроса. Первый домен — это область применения и цель. Это касается общей цели руководства, что оно подразумевает, для чего оно нужно. И также рассматривает конкретные вопросы здравоохранения и учитывает целевую популяцию. Второй момент — это участие заинтересованных сторон. То есть э, э, говорится э, о том, что, э, как оно было разработано, то есть кто... Э, кто кто заинтересован в этом, да, и насколько были учтены взгляды всех потенциальных пользователей, не только как медицинского сообщества, но и популяции пациентов. Третий, домен это тщательность разработки, то есть насколько был, была собрана вся информация, проведен синтез этих доказательств и метод формулировки всех, всех, всех полученных результатов. Следующий домен ⁇ это ясность изложения, то есть насколько доступно, просто и структурированно состоят разработанные сами рекомендации. Пятый домен ⁇ это применение и внедрение. Он касается оценки возможных барьеров и также преимуществ по внедрению, стратегии по улучшению понимания и финансовых последствий, которые несут за собой клинические рекомендации. И последний пункт, редакционная независимость, он касается формулирования. И не были ли искажены да, все изложенные проблемы влиянием конкурирующих интересов. То есть заинтересованность сторонних организаций и аффилированность разработчиков к этим организациям. Подсчет баллов — это... Всегда в конце предусматривается подсчет баллов, то есть насколько действительно рекомендации были правильно составлены. И самый большой балл – это 100 баллов. Он рассчитывается… Чуть позже я скажу об этом. То есть каждый эксперт, который оценивает эти рекомендации с помощью инструмента, должен поставить определенный балл. И э, если эксперт согласен с утверждением, он ставит максимальный балл, это 7 или минимальный 1. Но от, э, от 1 до 7 тоже есть э, вариабельность, есть можно поставить э, от 1 до 7. Самый низкий – это единица. И оценка рассчитывается для каждого из 6 доменов. Э, затем она объединяется в один общий балл. Э, на примере вот можно рассмотреть э, один из доменов – это область применения цели складывается путем суммирования и затем э, высчитывается исходная формула. То есть полученный балл минус минимально возможный делится на максимально и отнимается минимально возможность, Все это умножается на 100 и мы получаем э, процент по э, домену. Вот еще один пример. Был был приведен по э, клиническим рекомендациям диагностика лечения острого холонгита и, в частности, был дорассмотрен были домен сферы применения и целей. Для того, чтобы провести исследование, мы решили выбрать очень актуальную нозологию. Это гепатопанкреатобилиарная система. Почему именно ее? В общем-то, в принципе, это хирургическое направление, но, тем не менее, хирурги не просто а, оперируют и затем отпускают этого пациента да, в терапию. Такого нет. Как правило, хирурги прооперировали и дальше же ведут своего пациента, то есть назначают какую-то терапию. И было интересно посмотреть, насколько описано, а, не только разработана сами рекомендации, но и что в них заложено не только с хирургической части, но и с терапевтической. Поэтому были выбраны а, такие направления, как острый хронический панкреатит, острый холонгит, острый холецистит и желчнокаменная болезнь. И еще перед нами стал такой вопрос, как множество сообществ, которые составляют клинические рекомендации, направленные на, на решение одной и той же проблемы. И они все описываются по-разному, то есть предлагаются различные подходы. И все-таки, какой из них будет лучше, поможет в этом выборе тоже инструмент Игры. Мы взяли за цель проанализировать это качество клинических рекомендаций в части хирургического лечения. Процедура была такова, что мы отобрали четырех экспертов. Каждому эксперту был представлен инструмент игры. дана... Дано подробное описание, как с этим инструментом работать. Следующим этапом было, был поиск, был проведен вернее, поиск, чтобы определить, какие клинические рекомендации подходили нам по критериям включения. Поиск составлял по разработке клинических рекомендаций с 13 по 2018 год. Мы использовали контрольный список призму для создания диаграмм и проводили первичный поиск с октября по декабрь 2016 года. Затем повторили и расширили этот поиск до апреля 2018 года. В 2016 году мы использовали Федеральную электронную медицинскую библиотеку Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также просматривали веб-сайты профессиональных ассоциаций. И в 2018 году повторили этот поиск данных, за 2016 год добавили следующие источники. Это электронную библиотеку и официальный сборник руководства клинической практике Министерства здравоохранения. В принципе, она дублирует себя в Федеральную медицинскую электронную библиотеку, как потом выяснилось. Методы поиска. Ну, я составила такую блок-схему, чтобы показать. В Федеральной электронной медицинской библиотеке было 1202 клинических руководства. Из них мы нашли два по острому полицеститу. Это за 2014 год Российского Российское общества скорой медицинской помощи. И э, одно за 2015 год Российского общества хирургов. По острому панкреатиту было тоже два руководства. За 2014 год Российское общество хирургов и ассоциация гипотопалипятов бильярдных хирургов стран СНГ. И одно за 2015 год Российское общество скорой помощи. А по острому холонгиту э, в федеральной базе данных отсутствовали клинические, отсутствовали клинические рекомендации. А по хроническому панкреатиту мы нашли одно. Тоже в 2014 год э, разработчики это Российского общества хирургов и Ассоциация гепатоканкреатов велиарных хирургов стран СНД. Также по, э, заболев, э, по желчнокаменной болезни отсутствовали клинические рекомендации в федеральной электронной медицинской библиотеке. За период 2016-2018 года, повторив, когда поезд, мы тоже нашли также острый полицестит, химические рекомендации по лечению за 15 год Российского общества хирургов. В принципе, оно у нас и было, мы его и подтвердили. Острый панкреатит за 14 год, разработчик Российского общества хирургов и ассоциации гепатопанкреатных да, Италиста. И хронический панкреатит за 16 год. А на веб-сайтах этих сообществ с периода 16-18 год мы нашли в Российском обществе хирургов острый холецистит, разработанный в 2015 году, острый панкреатит за 14 и хронический тоже за 2014 год. И острый холонгит отсутствовал. В Российской ассоциации гастроэнтерологов поиск был с 2016 по 2018 год, желчекаменная болезнь и хронический панкреатит разработанный в 2013 и измененный в 2014 году. В Российское общество скорой медицинской помощи на сайте их ассоциации клинические рекомендации отсутствовали. По результатам поиска мы отобрали шесть клинических рекомендаций следующих организаций. Это Российское общество хирургов острого, Острых холонгит, Российское общество хирургов острых холецистит, Российское общество скорой медицинской помощи острых холецистит, желчекаменная болезнь Российской ассоциации гастроэнтерологов, острый панкреатит совместно российским обществом хирургов и ассоциацией гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ и российское общество э, скорой медицинской помощи. И хронический панкреатизм был представлен российским обществом хирургов и ассоциацией билярных хирургов стран СНГ. А затем а, все рекомендации были представлены экспертам. С помощью инструмента игры они провели оценку всех клинических рекомендаций. И после свода всех баллов мы получили такие результаты. Самый низкий по качеству разработ, разработки клинические, составили клинические рекомендации всего 22 балла. Это Российское общество хирургов острых холонгит». Но можно отметить как бы, в защиту то, что э, в этот момент они только разрабатывали. То есть это был проект этих клинических рекомендаций, э, где шло бурное обсуждение на сайте, и вносились много изменений. Э, но пока на данный момент, э, на последний вот момент, когда я смотрела, э, они так и не опубликовались. Э, на следующем... Э, на, след, на в следующей ступеньке расположился острый холицестит, 32% – это Российское общество хирургов. Третье – 41% – это острый холецистит, уже Российское общество скорой медицинской помощи. Надо отметить, что высокие баллы были у, у, по клиническим рекомендациям желчекаменной болезни. Разработчиком являлся Российская гастроэнтерологическая ассоциация и 70 баллов получил хронический панкреатит клинические рекомендации, разработанные российским обществом хирургов и ассоциацией гепатопанкреатобилиарного центра РУБАС Донбасс СНГ. И низкий балл был у клинических рекомендаций по острому панкреатиту. Если рассматривать непосредственно каждые клинические рекомендации, каждый домен, то можно отметить, что самые низкие баллы были по доменам. Ясность изложения по доменам привлечения заинтересованных сторон, то есть ни в одной клинической рекомендации не был раскрыт конфликт интересов, нигде не указывалось. Второй момент – это поиск в клинических рекомендациях, это вот ясность изложения, поиск именно той проблемы, которую ты хочешь быстро найти, то есть невозможно было проследить, найти то есть быстро то, что тебе надо. И второй момент, очень плохо была описана сама методология составления, разработки, то есть как они эти данные собирали, на что они основывались, на что ссылались. То есть как, с точки зрения говорить, так, доказательной медицины не было описания, в каких источниках, где, где проводили поиск. И ну, вот, в принципе, я уже быстро проговорила, что вот, самый высокий балл был по лечению хронического панкреатита. Эксперты ставили низкие оценки по доменам применения внедрения, редакционная независимость. Но эти баллы были получены во всех клинических рекомендациях. Редакционная независимость там как раз, раз было раскрытие конфликта интересов. Самые низкие баллы по сумме по острому холангиту, но опять же, потому что вот, это проект клинических рекомендаций. По острому холециститу 40, 41%, тогда как по лечению острого холецистита российским обществом хирургов, они получились в общую сумму 32%. И все-таки, несмотря на такие низкие баллы, эксперты внесли более качественные клинические рекомендации из общества скорой медицинской помощи. Mm -hmm. то, и Отметить, если по клиническим рекомендациям по лечению желчно-каменной болезни очень неплохо было написано и вообще разработано, и быстро можно было найти ту часть, которая тебя интересует, то есть. Рекомендации к действию, да. То есть, допустим, если надо хирургу что-то, определенную задачу найти, то можно было очень быстро отследить поиск. Они были все выделены и было удобно искать. И мы также параллельно с экспертами провели свою оценку клинических рекомендаций. В принципе, она в целом не отличалась от... от оценки экспертов, но была все-таки ниже, потому что, видимо, эксперты не совсем понимали суть инструмента игры, и для того, чтобы более подходить конкретно и четко, надо все-таки проводить обучение, правильно наверное, сказать, всех экспертов, да, для того, чтобы они могли работать более правильно с инструментом. Ну и в обсуждении можно в целом сказать, что качество было низким. Все суммы, сумма баллов составляла от 22 до 70. Обращал на себя внимание домены тщательность разработки, редакционная независимость и применение внедрения. То есть не все четко писали при разработке рекомендаций, для кого они нужны в первую очередь. Раздел «Ясность изложения» тоже, ну, она была, в принципе, представлена не совсем плохо, но тем не менее средний, такие вот, средний балл можно поставить, где-то около 60. И самая высокая сумма баллов была получена по, по клиническим рекомендациям лечения хронического панкреатита, где, в принципе, можно было даже увидеть и прочитать терапевтическое да, лечение, то есть фармакотерапию, правда, не совсем четко было описано, где-то просто звучали фразы о том, что следует применять антибиотикотерапию, но при этом какую, в какой дозировках, какими курсами не было сказано. И какие выводы можно сделать по результатам этого анализа, что, несомненно, в целом... Наши специалисты недостаточно квалифицированы для того, чтобы разрабатывать научно обоснованные руководства и э, неподготовлены для работы с инструментом игры. И, конечно, нужно его э, внедрять, широко применять. И э, мы в таком э, в исходном э, варианте получим очень хорошие, качественные рекомендации, которые будут не просто где-то лежать и не применяться совсем и э, практикующие врачи относятся к ним крайне негативно я не знаю, как в других регионах но вот у нас в Калининградской области они считают, что э, их невозможно применить в практике и не понимают для чего это нужно и с какой целью вот. и поэтому я думаю, что инструмент игры очень востребован при разработке